Yeah. Девочки-красавицы мило улыбаются, волосы блестящие на ветру метаются, на экзамены спешат, бегут, спотыкаются, личики румяные млеют от внимания, потеплевшая весна ветряная пятница. Круги под глазами пацаны не высыпаются, иногда красавицы метко озираются, и залетные мечты сбываются. А в моей груди дымит Афган Больше не поверю ни на грамм То, что глазами бездонными, бездонными Мою душу искалечила и вывела войска Афган Больше не поверю ни на грамм То, что показала новый мир Новый мир Мою душу искалечила и вывела войска Втлеет мух Ветра со двору О, Асфальт ледяной но сметает старух на заносит слово, сзади танчит пассажир Пролетел со светофором и чудом остался жив Люди правду захотят, но счастливы во лжи По сторонам оглянулся, боже, ты их придержи Лезь, лезь, повод, веский респект Людям честным, кто не брал чужого Ну даже если наглый, дерзкий, хоть и доводы Чтобы остаться прежним Но нет ни силы, ни защиты от проблемы за женщин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 Больше не поверю ни на грам, то, что показала новый мир, новый мир. Мою душу искалечила и вывела войска. Хо -хо.